Критерии успешности важно определить. То есть критерии, да, критерии успешности они, это не только вот призовые места, это в том числе охват значит, занимающихся в этом виде спорта, охват телевизионной аудитории в этом виде спорта, ну, представленность, да, то есть интерес со стороны Публике со, стороны, со стороны общества к этому виду спорта. То есть его авторитет уже в, и значение в обществе. Поэтому именно вопрос выработки критериев, он еще не снят. Но понятно, что они должны быть прозрачными и измеримыми. То есть не должно быть таких критериев рейтингования, которые бы не были понятны, не были измеримы, чтобы там не присутствовал субъективный фактор. И вопрос, чтобы за счет этих критериев мы могли, например, соотносить, например, игровой вид спорта с неигровым видом спорта. То есть там, где, например, количество медалей, ну, известно, что победит там, тот, который неигровой. Не всегда медали... Это тоже решающий фактор. Иногда факт представительства на соревнованиях очень высокого уровня, это тоже уже является как бы тем результатом и достижением, которое искомое. Поэтому тут как бы много факторов. Важно, важно сказать, что э, должен возникнуть принцип при распределении финансовых ресурсов рейтингования. В свою очередь этот принцип, он должен быть справедливым. и критерии рейтингования должны учитывать все факторы так, чтобы ни один вид спорта не был обделен.